Одно только. Готовы? Пожали руки. Время, бокс. Куда назад? Сторону надо было. Очень близко подходишь, Алим. Без предварительно. Хорошо, хорошо, хорошо. По сторонам. Ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, ищи. И тут же повтор развития должен быть. Повтор должен быть подбор. Нельзя долго там сидеть. Ты ждешь, когда он тебя ударит, он тебя будет бить. Все через сторону, все через смещение. И смещение где остановился? Передняя рука, передняя рука. Ну здесь работать надо, нельзя с ним стоять, он сто килограмм бесит. Чего ты ждешь, чтобы он тебя рубанул? Двигайся с ним. Крути. Закручивайте, крутите оба, крутите ближе к дистанции. Улучшайте позицию. Разорвать его. Отпрыгнул, подпрыгнул. Разорвать, пробить. Опять. Двигаться? Ну-ну-ну его ну, ну, вот тут В сторону крути. Ах, ноги потерял. Работаем, работаем. Повторять. Повторы. Передняя рука. Алин собрался через переднюю руку. Двигаться. Кидай руки, кидайте оба, руки кидайте. Кидай руки, устал, все равно кидай. Больше смещения здесь. Подними руки. Пятнадцать секунд концовка. Пробивай. Пять секунд. Бренна. Молодцы. Все, молодцы. Когда устали, наоборот, надо заставить себя двигаться и отдыхать в движении. Вот так ты не будешь отдыхать. Здесь дистанция. Вот. Все, вот здесь стряхнулся, подышал немножко. Походи. Оп, и опять туда. Устал, тем более застави себя через смещение кидать. Партнер тоже устал. Да, у вас это не первый раунд. Какой? Пятый? Четвертый получился? Четвертый равно швырять, тем более большой. Ты позволял себе с больших здесь и здесь сидеть с ним 2-3 секунды. Конечно у тебя бить начинал. Ты сближался, либо сразу начинать должен был атаку, либо улучшить позицию, смещения давать. Так интересно, все хорошо, отсюда успеваешь, под руки моменты передней рукой, больше, более-менее. Спасибо. Все. Иди ко мне, иди ко мне. Болельщики потом будут, опл... иди ко мне! Ко мне иди. Ко мне иди. Молодец. Хорошо поработали. Смотри внимательно. Положи, положи, положи. Ближняя дистанция. Твоя... Вот у тебя масса, масса это вот здесь, но ближняя дистанция, поставь более широкие ноги, поставь ноги шире. Опусти пят. Вот здесь вот ты должен был работать, ты его должен был вообще сносить. А ты наоборот на ближей дистанции поднимаешься. Понимаешь? Mm -hmm. Не получается, не надо тебе за ним успевать. Ты не от водор, ты к нему мог бы делать шаг. Устал, устал, безусловно. Но поднять руки все равно заставить mm -hmm. себя. И ближняя дистанция, это опускание таза вот здесь. Вот там у тебя появляется свобода. Ты и устаешь по той причине, что стоя узко, пытаясь работать вблизи. Угу. Ты еще приходится тебе свое свою равновесие удерживать. Это еще трата лишней энергии. Шуре ноги поставил, сел, все. И вот здесь ты уже не тратишь энергии на удержание равновесия. У тебя есть площадь опоры. Это понятно? понятно. Точно? Да. Молодец, подышал темпор. Хороший темпорит, молодцы. Все. Кто не работал?